Яйца Ну яйца да. за хуй Но яйца, ялозавра, но... Фазавра, яйца... Какого левела? Uh... За по-моему, они были, блядь, всегда А яйца крат, которые? Да не яйцо из которого 5-5 uh... Да были же у меня яйца! ты без яиц и обманщик ахахахаха ну да по улешку за триманы маны взял у меня яиц нет что они были всегда блять всегда при мне были да не да, нету. Ну Зачем ты так делаешь? Я не могу понять. Почему он такой... ...прошаренный? Почему он такой... ...прошаренный? У меня нету яиц этих. Они еще и редкие. Да вы прикалываетесь вообще, что... ...все, ладно, рухнуло. Редкие яйца? Нахуй. Это, пиздец. Это пиздец. Да, без редких яиц нынче никуда. Да. Были бы простые, хрен с ним, а да, и... С простыми яйцами проще. Но... Да, я распылил яйца. Распылил? Распилил. Распылил. Распыли. Распыли. Я помню, было, по крайней мере, одно яйцо в сука, было. Ах, сука, яйца. вот кто бы мог подумать, да, что через яйца можно так играть? Ну там инзот, конечно, еще. Ну, я ему стол чистил-чистил, яйца эти чистил-чистил, а чистил. концовки инзок хуяк, нахуй, полный стол. Там. Черепах, которые бафуют, блядь, один-один, нахуй, и два яйца, блядь. И у него еще одно яйцо в руке, было. Я хуй знает, как так. Короче, им да, яйца и сделал. А, да, у него еще чувак, короче, копию 1-1 этого яйца призывал. Прикинь. То есть, прикинь, пиздец какой. За 3 маны яйцо, бля, а стань. За 3 маны да. чувака, и у тебя еще одно яйцо. Его у концовки 2-4, бля, 5-5, наверное. Это пиздец полный. Еще жабы-то свои. Черепаху, и убьешь она, сколько возьмет, блядь, яйцо бафнет, нахуй, один один блядь. Это пиздец, нахуй. Мне нужно яйца срочно. Да, без яиц никуда. Хорошее, блядь, не понравилось. Ну, наверное, блять, сам придумал, нахуй, может, и подсказал ему то ну, то есть, блядь, про я это вообще можно придумать нормально. я его распудил. Блядь. Я думал, блядь, такая бесполезная, ну, у меня нормальная оказалась.